Этот вызов делается в любой день недели и на любую луну. Вам понадобится фотография вашего человека, красный маркер и восковая обыкновенная свеча. На обратной стороне фото нужно написать ваши имена красным маркером. Затем положите фотографию на стол, возьмите в руки зажженную восковую свечу и произнесите заговор. Заговор легкий, его обязательно нужно выучить наизусть. Заговор произносится один раз, свечу нужно быстро задуть, а воском камнуть на фото три раза. Через один-два дня ваш человек даст о себе знать. Если это не произойдет, то ритуал можно повторить до трех раз. Если не получилось три раза подряд, то тогда через месяц.